Я пока поговорю тогда. Я хотела сказать о том, что я вообще на этот фестиваль ехала просто ради фестиваля. Вот Съездить, послушать людей, послушать, что говорят жюри другим людям, например. Вот. А потом я пришла на мастерские, на одну, на вторую, на третью. И как-то так хорошо пошло, что вот я в итоге сижу на сцене вот тут. Вот. Вот. И хотелось бы сказать спасибо... Спасибо. спасибо организаторам и спасибо жюри за то, что дали почувствовать вот это такое человеческое, очень важное сейчас великодушие. То есть великодушие, когда это не то, что человек не жадный, а то, что у него много внутри, и он готов этим делиться. Вот. Я хочу сказать большое спасибо фестивалю за это. свою песню, она называется "Сад". Будто смотрит зима на меня из цветущего сада. И беззвучно нема Говорит тишина Из посада Это яблокный цвет, жизнь моя Это вовсе не снега, не живой. Растворяются Сладко Сад звенит, что труба И усада судьба Протрубить Под небесной Палаткой Будто смол на меня из цветущего сада. Будто смотрит зима, и беззвучно нема Говорит тишина из посада. Что ж ты, замерла здесь, жизнь моя, что Ты что стоишь, не дыша? Это подлинный яблоней цвет, Присмотрись, вот тебе и ответ, Пчелы в лето ты подумала смерть, жизнь моя Ты стоишь, не дыша То не смерть пред тобой, то играет гобой Запах яблок вдыхает душа. Спасибо.